Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я вам покажу как собирать вот такой цветочек. Его можно применить, вот скажем, оформить в подарочную упаковку. Вот таким образом. Ну я на книге по-быстрому собрал. Можно сделать вот такую, собрать корзиночку. Ну и в общем, все зависит от вашей фантазии. Что нужно для того, чтобы собрать такой цветочек? Перфолен. Перфолента это такая бумажная лента, которая раньше использовалась в электронно-выслительных машинах. Вот. Ну, она по плотности примерно как э, бумага для оргтехники. Исполнение. Также в магазинах упаковка бывает лента такая вот. Она тоже в принципе пойдет, при желании можно использовать ее. Так, нарезаем. 4 заготовки, сворачиваем, в смысле складываем их э, на две либо пополам, не обязательно по лишнее потом отрежется так собирается вот таким образом, ну и последняя, вот так, и обратно, вот такая простая конструкция. Очень неустойчивая, но сейчас она станет более устойчивой после того, как мы ее образом. надо подтянуть так немножко, чтобы она села плотно. Ну а последнюю надо еще просунуть под Первую. Все, вот получилась такая конструкция. Э -э теперь вот, э -э вот эти, эти уголочки, вот эти, делается это так. просовываем и аккуратно загибаем следующий вот так просовываем придерживаем здесь чтобы и загибаем Пошла. Так, ну затем вот следующий. В следующую сторону, так вот если. Так, ошибочка вышла, вот в эту сторону надо их собирать. Ну, если вы попробуете, то сами поймете. Иногда не идет, в таком случае можно взять и обрезать концы вот так, чтобы не сильно мешало. И она легче пройдет. Вот она. цепим вытянем ну и последний штрих основания цветка это вот так Ну, чтобы не путаться, мы можем обрезать сразу вот эти концы. Они нам больше не понадобятся. А из оставшейся части мы делаем цветок, формируем. Вот каким образом? Вот под этот конец надо засунуть предыдущий или как это назвать вот таким образом и он вылезет с уголка подтянули получили теперь вот под этот лепесток следующий вот таким образом тоже вышел с уголка и то также подтягиваем аналогичным образом остальные два и будет Вот так, вот получился вот такой цветок, только немножко в другую сторону. Поэтому если вы будете собирать такие цветы для какой-то объемной фигуры, то надо будет делать их одинаковыми, чтобы вот видите здесь из левого уголка вышло, а здесь из правого уголка вышел конец. Поэтому надо делать для одной и той же фигуры, в смысле, вот, чтобы собрать потом можно было их воедино. Здесь вот они, кроме как, вот так не соберутся. Это вот не мои косяки, а надо было сделать точно так же, как этот. В общем, вот как-то вот так. Ну, а дальше уже э, у вас э, все зависит от вашей фантазии, а дальше, как сможете, так найдете применение ему. Все, спасибо за внимание. Если понравилось видео, подписывайтесь. Время от времени появляться будет что-то новое. Спасибо за внимание.